Мы живем в век изобилия информации. И как хорошая она нам дает, так иногда и не очень хорошая. И данное видео будет про родителей. Что я имею в виду? Очень часто, насмотревшись, наслушавшись, почитав разного рода информации, человек приходит к выводу, который примерно звучит так, ведь очень много несчастных детей и я хочу воспитать своего ребенка правильно, чтобы он был счастлив. Более того, обычно так рассуждают еще те родители, которые сами детьми были не очень счастливы. И тогда как только они сталкиваются с первыми признаками неудачи, если можно так выразиться, вдруг оказывается, что их ребенок плачет, вдруг оказывается, что их ребенок чем-то недоволен, вдруг оказывается, что они делают что-то, чего они считают, что так делать нельзя, или чувствуют что-то, чего чувствовать нельзя, и тогда они, я это называю, увольняют себя с должности мама. То есть они начинают искать э, людей, которые за них будут делать их детей счастливыми. Ну, понятно, что часто я в этой роли бываю, как психолог. да, И у меня постоянно консультирование с детьми складывается из двух частей. Это нормальное, настоящее семейное консультирование, которое складывается из двух частей. Это консультация с ребенком, консультация с родителем. А, но я сейчас хочу поговорить именно про то, что, как сказала одна родительница, у меня же есть медалька говномать. Я ну, так Переверните ее другой стороной. Итак, я буду повторяться, возможно, но это очень важный момент, тем более сейчас лето, когда дети с нами дома. перво а, Первонаперво, дети это продукт семьи. То есть, я, конечно, понимаю, что очень хочется, чтобы они не были похожи на нас. Собственно, поэтому мы их зашибись, как воспитываем. Но у меня, наверное, хорошие новости. Они будут похожи на вас. Причем они будут похожи на вас очень мозаично. Что-то они возьмут от папы, нравится мамам это или нет. Что-то они возьмут от мамы, нравится мамам это или нет. Что-то от бабушки, от дедушки. Что-то Вообще не пойми от кого. Потому что эти качества в роду уже не всегда проявляются. Или мы не всегда на это обращаем внимание. Мы такие же люди, как и все остальные. То есть, как ребенок человек, так и я человек. Поэтому я, как родитель, буду в ребенке видеть те качества, которые есть во мне. И тогда я проявляю те качества, которые мои. На какие-то действия ребенка я буду радоваться, на какие-то огорчаться и так далее. Так вот, для чего снято все это видео? Попробуйте где-то повесить себе на бумажке, что ли? Или пересматривать это видео? Я имею в виду то, что нет плохих родителей. А, да, конечно, со стороны очень легко кого-то осуждать. И, наверное, я тоже не до конца буду понимать тех людей, которые оставили ребенка в детском доме, которые э, э, не выполняют каких-то таких родительских функций или как-то неправильно их выполняют. Причем, э, правильно или неправильно, кто это сказал? Где эти правила есть? Если вы найдете свод правил воспитания ребенка, прикрепите мне, пожалуйста, ссылочку. Я с удовольствием почитаю, как выглядит идеальный родитель, как выглядит идеальный ребенок, где свод правил по воспитанию ребенка в доме и так далее. Кто у нас законодатель, мод в воспитании детей? Ну и так далее. Понятно, что я сейчас чуть-чуть утрирую в этом вопросе. Так вот, я повторюсь, плохих родителей не бывает. Если нам это кажется, так ключевое слово кажется. Те люди, которые оставили детей в доме ребенка, они поступили очень честно, потому что они сделали максимум для этого ребенка. У них нет сил на воспитание. И тогда они его отдали миру, а мир о нем позаботится. Возможно, он пойдет в другую семью, где его будут больше любить. Возможно, он получит то образование, которое не смог бы получить с этими родителями. Возможно, даже его жизнь сложится по-другому и так далее. Возможно, он будет обижен всю жизнь на родителей. Мы знать не знаем, но шансы у всех всегда одинаковые. Знаете, я проработала 10 лет в доме ребенка, и это дети от нуля до четырех. То есть сказать, что они мне рассказали о своем отношении к родителям или к их поступкам, нет, конечно. Но знаете, что было общее для всех этих детей? И возможно в этот момент вы почувствуете гордость за то, что вы тот родитель, который живет рядом со своим ребенком. Так вот у всех этих детей, повторюсь, всех, было физическое и психическое недоразвитие. Отсутствие родителей на ребенке сказывается именно в этом. Нам часто присылали фотографии в это заведение детей, которых усыновили. И каково же было наше удивление, когда мы этих детей практически не узнавали. Они начинали расти, начинали набирать веси и так далее. Вот что делает родительская любовь. И я никогда не поверю, что родители не любят своих детей. Да, об этом может говорить Google, об этом может говорить ваш дочь или ваш, ваш сын. Да? Но нету родителей, которые не любят детей. Мы это делаем, как родители, по-своему. И каждый ребенок, внимание, каждый ребенок, и вы, в том числе, когда были ребенком, считает себя недолюбленным. Не потому, что вы плохой родитель, а потому, что, как говорил Бердяев, мой внутренний мир скрыт от других людей. Ясновидение – неразвитая способность человечества. И когда мне очень хочется предугадать желание ребенка, мне удачи. Когда у меня новорожденный ребенок, естественно, одну из трех функций, иногда я могу угадать, иногда просто перечислив, я нахожу третью. То бишь, чистота, сон и кормление. Все. Да, то есть ребенку нужно либо покой, либо покормить, либо переодеть. Очень часто мама делает так. Так, если я недавно покормила, значит, наверное, он грязный. Посмотрел? Или... Ага, точно, да. И не потому что она угадала, а потому что она думает. И когда это три функции, ну, слав тебе, Господи, здесь можно разобраться. А когда это какое-то бесчетное количество функций, давайте про подростков. где вы пытаетесь что угадать? Здесь работает простая вещь – спросить. Пока мы не спрашиваем, мы не владеем информацией. Более того, даже если мы спросили, даже если мы что-то заметили, мы родители. Это ребенок маленький, и он не все в этой жизни видел. И тогда он говорит: «Мама, я хочу идти гулять в 2 часа ночи с э, своей компанией». И родители решают, он готов отпускать ребенка в 2 часа ночи гулять со своей компанией или нет. И куда идет ребенок? То есть родитель с должности мама, я вас очень прошу, не увольняйтесь. Вы всегда нужны своему ребенку. И в 2 месяца, и в 2 года, и в 20 лет. Ребенок всегда хочет быть любимым в любом возрасте. Это первый момент. А второй момент, который я уже начинала говорить о том, что каждый ребенок считает себя недолюбленным. Только потому, что кроме него никто не знает, как его любить. И он каждый раз проверяет эту функцию. А вы вот на это готовы или нет? Мне иногда родители рассказывают, я 24 на 7 говорю ей или ему, что я его люблю. Я говорю, что не получается? Не, не верит. Я говорю, ну тогда начните любить своего ребенка. Возможно, ему не надо будет это говорить, он будет это чувствовать. И очень сложно, если человек не любит сам себя, а вот теперь мы переходим про то, что дети будут похожи на вас. Очень сложно человеку, который себя не любит, сказать честно другому человеку, что его -то, то он любит. Тот человек очень удивится. И как-то автоматически поймет, что если ты не любишь меня, как ты можешь любить? Если ты не любишь себя, как ты меня-то можешь любить? Откуда у тебя такое качество? Либо тогда ты любишь меня каким-то особым способом, который заключается в каких-то особых действиях, которые мне не нужны. Любовь – это чувство. И я повторюсь, плохих родителей нет. Если вам не нравится какой вы пример для своих детей, то создайте другой пример. В свое время, больше 10 лет назад, я вдруг поняла простую вещь. Я хочу быть тем человеком, на которого будут равняться мои дети. Чуть-чуть появились сложности, потому что у детей не получилось взять тот уровень, который взяла я. Это касалось учебы. Но никто не сказал, что в дальнейшем они не возьмут тот уровень, который взяла я. Скорее всего, их уровень будет еще выше. Каждое последующее поколение умнее предыдущего. Но предыдущие сильно кочевряжутся по этому поводу. Поэтому, милые родители, вы такие родители, которые нужны для воспитания именно вашего ребенка, именно тех качеств, которые нужны вашему ребенку. И воспитывая так своего ребенка, вы и даете ему возможность развития. Никогда не считаете себя плохим человеком. Только потому... Что ваш ребенок, когда вырастет, тоже будет считать, нет, не вас, себя плохим человеком. Он же будет похож на вас. Как говорила учительница химии в моей школе, откуда вам знать химию, если я ее сама не знаю. То же самое происходит в семье. Я очень вас прошу, не предавайте своих детей, оставайтесь для них родителями. Только мама знает, что ребенку нужно. Папа появляется в жизни ребенка тоже с рождения. Папа такой же папа, как и мама. Да? То есть у каждого родителя есть свои функции. Один маленький, если можно выразиться, секрет. Понятно, что он тривиальный этот секрет. Но очень часто не используемый родителями. Когда один член семьи воспитывает ребенка, Нравится вам всей факт? не нравится, правильно в вашей картинке он воспитывает, неправильно, просто не лезет. Вы можете потом без детей, желательно вне дома, высказать все, что вы хотите. Но в этот момент не надо ронять авторитет другого родителя. Особенно, если это однополый с вашими родителями. Не потому, что вы что-то делаете не так и неправильно, а потому, что любому человеку нужны и мужские, и женские качества. И если мы не передаем такую вещи, как уважение, более того, я повторюсь, мы все через свою призму э, преломляем. И это мне кажется, что вот этот человек что-то делает неправильно. А кто я такой? Боги где-то в другом месте. Откуда я знаю? Моему ребенку в этот момент то, что говорит папа, надо или нет? Правильно он говорит или неправильно? Или откуда папа знает то, что в этот момент делает мама для ребенка, правильно это или неправильно. Позвольте себе просто быть родителями. Насладитесь этим родительством. И еще один маленький момент. Никто вас не собирается бросать, когда ребенок выходит замуж или женится. С подводной лодки хода нет. У вашего ребенка просто появляется новая функция, одна из социальных ролей. Это социальная роль мужа или жены. Но социальную роль дочери или сына с них никто не снял. И с вас тоже никто не снял социальную роль матери или отца. Поэтому не переживайте очень сильно по этому поводу. Дети с вами навсегда. До тех пор, пока кого-то из вас просто не станет живым. Поэтому будьте родителями для своих детей. Прекратите бояться быть родителем. Никакой Google не знает, что вашему ребенку нужно. Вы тоже не до конца это знаете. Здесь простой секрет. Что хочется, то и нужно делать. И возможно у вас все прекрасно получится. А если вам что-то не нравится, сделайте по-другому. Это же достаточно просто.